Здравствуйте, друзья! С вами Вольская Светлана, консультант, преподаватель Фэн-Шуй-школы Натальи Пугачевой. Мы продолжаем серию видео о летящих звездах на 2023 год. И сегодня говорим о единице. В предстоящем году звезда мудрости и академических успехов прилетает на юго-запад. Она отвечает за большие достижения в образовании, успехи в карьере, расширение коммуникаций, дает результат быстрым путем и деньги, заработанные знаниями и умом. К сожалению, единица не сможет в этом году проявить себя в полную силу, потому что ограничена влиянием юго-западного сектора, в который она прилетела. Тем не менее, в июне, июле, августе и октябре она сильна и имеет смысл планировать на это время важные дела. Когда мы делаем годовой аудит, нас не интересуют звезды во всех помещениях.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 начать осваивать что-то принципиально новое и современное. Дела и проекты, начатые в 2023 году, могут стать источником дохода на долгие годы. За счет улучшения способности глубоко мыслить, анализировать и находить неординарные методы решения, можно ожидать продвижения по службе и роста доходов. Это влияние будет оказано на всех жильцов квартиры, но женщин по особенности. Также единица – это энергия помощи. Она похожа на звезду благородного человека, привлекает значимые знакомства по-настоящему нужных нам людей, позволяет расширить круг общения и легче коммуницировать. Если в квартире есть комната, которая получает энергию единицы, идеально здесь находиться часто и долго. Очень благоприятно на юго-западе спать, работать и учиться. Ставьте кровать и рабочий стол на юго-запад юго-западной комнаты. Размножайте благоприятную энергию. Прекрасны для активности в юго-западной комнате также сектора запад, север и юг. В комнате с плохой звездой организуйте спальное или рабочее место в юго-западном секторе. Этим вы значительно улучшите ситуацию. Единица – это лучшая звезда для учеников, студентов и творческих людей. Она повышает любознательность и дает истинные знания, поэтому Юго-Запад прекрасное место для поддержки ребенку в обучении и в творчестве. В марте и декабре в комнате с единицей усиливается романтическая энергия. В июле повышается вероятность зачатия. Если ваша дверь на севере, то такая вероятность велика в течение всего года. Единица – это мягкая дипломатичная энергия, она всегда поможет договориться. Поэтому выясняем отношения здесь и отсюда ведем переговоры. Сильнее остальных влияние единицы будут ощущать люди с ГУА-2, старшие женщины в семье, женщины старше 45 лет, люди, работающие на земле а также тем, кто спит, учится, работает в этой звезде и у кого двери на Юго-Западе. В 23-м году не беспокоим шумом и вибрацией сектора Юго-Запад-3 и часть Юго-Запада-2. Не сверлим здесь внешние стены, не стучим, не забиваем гвозди, не меняем окна, двери и так далее. На внутренних стенах в помещении таких запретов нет. Если речь идет о частном доме, то не стоит весь год тревожить эту часть юго-запада и на участке. Речь о рытье котлована, забивании сваи и так далее. Грядки на привычном месте возделывать безопасно. Если тыл вашего частного или многоквартирного дома попадает в этот диапазон, то до февраля 2024 года нельзя тревожить стуком и сверлением стены во всем доме. В этом секторе хорошо добавить небольшие предметы из металла, декор-текстиль белого и серого цвета, круглые и овальные формы. Друзья, используем единицу по максимуму, стараемся ее размножать, активизируем. Прекрасно, если со стороны Йога Запада находится лифт, лестница, перекресток, торговый центр и другая внешняя активность. В таком случае воздействие благоприятной звезды поддерживается.